Как же я рад, ребят, наконец-таки вернуться в свою студию. Где-то в середине лета мы уехали за город, и чтобы там не заскучать, я взял какой-то минимальный набор своих музыкальных инструментов, чтобы продолжать заниматься там музыкой. Конечно же, все из своего сетапа я физически взять бы не смог, потому что это и занимает кучу места, да и весит прилично, типа той же порта студии, но как-то обходился минимальными средствами. Да, и все мои эксперименты вы можете посмотреть в инстаграме, Долговременное пребывание на свежем воздухе безусловно повлияло на мои творческие процессы и не вдохновиться и что-то там не придумать было просто невозможно. Теперь у меня в планах реализовать все задуманные идеи с помощью этого оборудования, так что рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые эксперименты. За время, пока я косил траву и приводил участок в порядок, мне пришло несколько посылок. Эти посылки прислали ребята, с которыми я познакомился в инстаграме. Они делают уникальные вещи, о которых я вам расскажу чуть позже. Хм. Чуть не забыл. Я только что посмотрел, что внутри этих посылок и подумал, почему бы нам не разыграть кое-какие предметы в этом видео. Так что оставайтесь до конца, и я расскажу, как можно будет их выиграть. А сейчас с минуты на минуту я жду курьера, который должен привести кое-что особенное. О, вот он. Курьер только что уехал и вот что он мне привез. Небольшая такая посылочка, о которой я вам расскажу в следующем видео. Ну а свои предположения, что же там внутри, оставляйте в комментариях. Так как обычно все сборы проходят в последний момент, то и наша поездка за город не была исключением. Собрав все необходимые вещи и уехав, на моем рабочем месте образовался невыносимый беспорядок и в такой обстановке просто невозможно заниматься творчеством. Поэтому моя задача на сегодня – как можно лучше убраться на своем рабочем месте, чтобы начинать реализовывать свои творческие идеи. О, соточка. Пригодится. Самое главное в уборке – это понять, сколько времени она займет. По моим подсчетам, мне понадобится примерно около часа, чтобы все здесь прибрать. Ну а для вас, мои дорогие зрители, это займет всего лишь несколько секунд. Ну что ж, предлагаю не терять драгоценное время и потихоньку начинать. Самая полезная штука в моем домашнем сетапе – это UPS, система бесперебойного питания. Очень выручает, когда совершенно неожиданно в доме выключает электричество. Как говорится, бардак, распиханный по полкам, называется порядком. Хоть у меня полок и нет, но распихать все ненужные вещи у меня все-таки получилось. Теперь мой музыкальный уголок полностью готов к новым экспериментам. Как и обещал, сейчас покажу, что же прислали мне ребята, за что им огромное спасибо. Этот конверт, как вы помните, я сейчас открывать не буду. Сохраним, так сказать, интригу до следующего видео. Ну а первая посылка пришла ко мне из австрийского города Грац. Это универсальный кейс, который подойдет совершенно для любого Покета. Автор этого кейса печатает их на 3D принтере. Сейчас посмотрим, как он выглядит уже на самом Покете. Передняя панелька устанавливается довольно-таки легко. Вторую деталь просто прижимаем, чтобы она соединялась с первой. Ничего сложного. Что мне понравилось в этом кейсе, это то, что можно оставить вот эту металлическую подставку, чтобы сохранить удобный угол наклона для игры на покете. И скрепляем эти две части вот такими полосками. Они тоже напечатаны на принтере, но при этом очень прочные. Сейчас проверим его в действии. Отдельная благодарность лично от меня за минималистичный дизайн. Идея с плоскими кнопками это то, чего действительно не хватало. Спасибо Perkflut за этот замечательный кейс. Ссылку на его инстаграм я оставлю в описании. Вторая посылка пришла ко мне из города Белых Ночей Санкт-Петербурга. Посмотрим, что же там внутри. Как написал мне создатель кейса Павел, это должна быть запасная задняя крышка желтого цвета. Да, действительно это она, не обманул. А это собственно жесткий кейс, как я понял из акрила, но могу ошибаться, для целых двух покетов. Также в комплекте идет переходник Jack-Jack для удобного соединения. Это приятно, что Павел об этом позаботился. Сперва нужно открутить задние крышки. Кстати, хочу отметить, что резко этого пластика выполнена очень качественно, все ровненько и аккуратно. Это просто бумажки, чтоб ничего видимо не выпало, они нам больше не нужны. Еще Павел написал, что в этой версии он добавил резинки под кнопки, и это действительно так. Сейчас поставим туда покеты и проверим, правда ли нажиматься стало плавнее. Соединяю переходником. Используя эти кейсы, нужно обязательно снять вот эту оригинальную подставку. Также, если вы оставили этот язычок на покете, то достаточно просто убрать вот эту верхнюю заглушку и ничего отламывать будет не нужно. Все, покеты уверенно сели на свое место и можно проверить, как все это работает. Нужно будет попробовать прикрепить к этому кейсу камеру и прогуляться по городу. Давно я не снимал именно такие видео. Павел также делает всевозможные кейсы для разных музыкальных девайсов, так что заходите к нему в Instagram, уверен, что вы найдете для себя идеальный кейс с идеальным дизайном. Ссылка в описании. В моих видео вы могли видеть вот такие одинарные версии. И что мне нравится, так это максимальная защита со всех сторон. Покеты в этих кейсах я перевожу в общем отделении рюкзака и не переживаю, что разобьется экран или что-то там поцарапается. Ну а следующая посылка пересекла Атлантический океан и прилетела из солнечного Техаса. Мне очень понравилось, как просто и со вкусом все это упаковано. Спасибо 3D Waves за отличный дизайн. Посмотрим, что же внутри. В первом пакете находятся вот такие две подставки для op One. Также в комплекте идут болты, чтобы зафиксировать их в правильном месте. Хотя для крепления нужно всего два болта, 3D Waves позаботился и положил один запасной, за что ему огромное спасибо. Как вы могли понять из имени создателя этих креплений, они сделаны на 3D принтере, из очень прочного и качественного пластика. Здесь также имеются мягкие наклейки, чтобы синтезатор с креплениями не царапал стол. Ну и от скольжения они тоже помогут. Обязательно поиграю подольше, чтобы понять, будут ли уставать мои запястья от такого угла наклона. Но пока мне все нравится. Качественная вещь, как раз подойдет для съемки видео с новым ракурсом сбоку. И наконец-то пришло время открыть второй пакет. Как вы могли догадаться, это специальные ручки для модуляра, которые должны сделать его более удобным в использовании. К набору прилагается небольшая инструкция, где указано, что находится внутри и как этим пользоваться. Этот прозрачный прямоугольник служит чехлом для батареек. Небольшой бонус от 3D Waves в виде брелка для ключей и наклеек, что довольно таки приятно. Теперь проверим как это работает. Все крутилки просто одеваются поверх оригинальных, что очень удобно. Их в комплекте три вида и перепутать какие куда не получится. Приятно, что в запасе еще осталось по одной ручке на случай, если что-то потеряется. Теперь пришло время их покрутить. Да, безусловно, крутить стало намного плавнее и удобнее. Использование секвенсора тоже улучшилось. Теперь из-за увеличенной площади ручек есть за что ухватиться. Это отличный апгрейд для моего модуляра. Спасибо 3D Waves за качество и внимательность к деталям. Также он делает много всего интересного для совершенно разного оборудования. Заходите к нему в Instagram, ссылка в описании. И последняя посылка на сегодня, но не последняя на моем канале, прилетела практически от самой королевы Великобритании. Из Лондона. Это замечательная кассета в мягкой обложке от группы Disclosure. Мне нравится музыка этого коллектива, да и послушать качество записи их последнего альбома именно на кассете, для меня это отличный опыт, так как в будущем я собираюсь записать несколько треков с помощью порта студии на пленку, и эта кассета поможет мне сравнить качество моей записи с профессиональным качеством ребят. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и наша распаковка подошла к концу, так как теперь у меня очень много кейсов для покет-операторов, то я хочу вот этот замечательный кейс и вот этот разыграть среди вас, моих зрителей. Да, и еще вот этот классный принт делал лично я, ручная работа. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на все инстаграмы, которые указаны в описании, оставить любой комментарий под этим видео, главное, чтобы он был информативный. Можете задать любой вопрос или рассказать, что вы используете в своем сетапе. И чем больше комментариев, тем больше шансов у вас выиграть эти замечательные подарки. Но, к сожалению, какие-то смайлики или невнятные символы и буквы я рассматривать не буду. И 28 ноября, это суббота, в 22.00 по Москве, в моем инстаграме я сделаю прямой эфир, где мы с вами совершенно случайным образом, рандомно все, выберем комментарии, которые выиграют вот эти замечательные подарки. К сожалению, бесплатно отправить я смогу только по России, и если победитель будет из другой страны, то это будет возможно только за его счет, если, конечно же, он будет согласен. Так что жду ваших комментариев. Ну а видео с секретной посылкой будет уже совсем скоро. Увидимся в эту субботу, музыкального вам настроения и всего самого доброго!